Знаете как, вы, да, вот у меня была женщина из Питера, я про нее очень часто рассказываю, она была такая показательная, потому что она со мной спорила больше всех. Мне кажется, в какой-то момент я отчаялась, серьезно, потому что она меня просто раздавила, а она продавец такой, с опытом, реальный каток просто. Вот с ней спорить, с горы катиться, серьезно. И вот мы с ней, она зашла к нам на курс. И у нас на первом курсе в самом начале все построено, собственно говоря, по тому принципу, по которому я шла. То есть надо определить, какая ниша у нее стреляет. Ну, то есть, что покупают больше всего именно покупатели. То есть, не, не на продавцов, акцентируем внимание, покупатели, куда несут деньги. И вот мы с ней смотрим, значит. Она говорит, «Я все знаю, вы меня уже ничему не научите». Я тут, ты, ты еще в школу не ходила, я уже недвижку продавала. Я говорю, я вас услышала, хорошо, давайте дальше. И в итоге, мы, она говорит, она продавала студии, однушки и комнаты, и расселяла вот эти коммуналки, плюс она еще настолько вот эксперт в юридических вопросах и в психологических, потому что там же обычно семьи, не самые благополучные, она их умудряется как-то разводить, она умеет с этим типом людей общаться, она юридически всех сопровождает идеально, то есть все суперсложные там вот эти махинации между всеми там родственниками согласно, и несогласными она все это идеально проводит и ей это даже уже нравится потому что она в этом эксперт ее знают ее ценят потому что лучше нее и быстрее нее никто не справляется и вот мы тут делаем срез ниши и понимаем что у нее спросов спрос на однокомнатной квартиры, вот эти вот маленькие малогабаритные в общем любые площади аналог квартиры студии все тому подобное где-то 42 тысячи запросов 230 запросов на загородную недвижимость при этом то есть в пять раз больше ну, то есть для меня, как для человека, который к Питеру абсолютно, ну, ровно как риэлтор относится, потому что я там не работала, ну, конечно же, я вижу, что если бы я заходила, я бы заходила на загородку, просто потому что в 5 раз больше спрос. Это то же самое, что где лучше открывать агентство недвижимости, в Геленджике или в Сочи? В Сочи, потому что там в пять раз больше спрос, покупательский. Вот, соответственно, там можно построить агентство в пять раз больше или денег заработать в пять раз больше одному риэлтору. Ну, понятное дело, что у одного риэлтора есть еще потолок, на ограниченный по времени. И вот мы с ней бились-бились. Я говорю, слушайте, ну давайте хотя бы просто попробуем. Она говорит, ты меня что, решила вокруг Питера погонять? Ты у меня ноги, возраст, ты что сумасшедшая, зачем мне это нужно? В общем, короче, мы с ней считали. Я понимаю, что если, ну то есть я отлично понимаю, что если человек 25 лет делает это, получает результат, зарабатывает деньги, является экспертом в своей нише, ну, то есть для него это реальная святая правда. Все, что бы я ни сказала, единственное, что мне могут помочь, это просто математические расчеты, потому что математика это то, что помогает нам посмотреть, как работает физическая Вселенная, но на бумаге. То есть то, что я могу проверить, прыгая со скалы, я могу проверить, просто рассчитать на бумаге и не прыгать со скалы, и потом не пытаться брать себе новое тело или что-нибудь типа того, в зависимости от того, кто представляет дальнейшее развитие событий. Так вот. И а, я говорю, слушайте, средняя комиссия какая у вас? Она говорит, ну, так как малогабаритный и низкий чек, где-то 80 тысяч, пессимистичная. Я говорю, хорошо, сколько сделок комфортно вам делать? Она говорит, физически комфортно сейчас уже 3-4. Не потому что я не могу больше, потому что, ну, то есть, они длинные, там много достаточно проблем, плюс передвижение и все тому подобное. Я говорю, окей. То есть в среднем получается, пессимистичный расклад это 240 тысяч рублей в месяц. Она говорит, да. То есть хочет, хочет при этом минимум 500, то есть вернуться на те цифры, которые до этого зарабатывал. Вообще основная масса риэлторов опытных – это люди, которые приходят с запросом «вернуться на те цифры, которые я зарабатывал». То есть для них не вау-эффект заработать полмиллиона там, или 700 тысяч рублей. Нестабильно, но тем не менее это уже когда-то в прошлом было. Я говорю, хорошо, на загородке, давайте, самый пессимистичный расклад, она говорит, да там мусор, там участки, там бытовки, э, ну, то есть там нецелевые объекты, я на это потрачу просто время, зачем туда ездить? Я говорю, хорошо, если даже там в 4 раза меньше адекватных объектов, а остальное мусор, это все равно больше, чем вот однокомнатных студий. Сколько, допустим, какой-нибудь танхаус или коттеджный поселок из дуплексов или там просто отдельно стоящих домов, но, допустим, это не супербизнес, это, допустим, ближе к эконом-сегменту, сколько стоит? Она говорит, ну, 15-17, за 12 можно на старт учет найти. Я говорю, окей. Я говорю, давайте возьмем 15. Сколько комиссия? Стандартно 3%. Я говорю, окей. То есть с одной сделки 450 тысяч рублей. Я говорю, так может мы с вами посмотрим делать три сделки на загородке? Это физически у вас будет занимать столько же времени на передвижение. Это более адекватный клиент, потому что он все равно более платежеспособный. И вы зарабатываете совершенно иные деньги. Потому что вы сами саботируйте любой вариант делать сделок больше с комиссией 80 тысяч рублей, потому что ну, вы физически не хотите больше бегать. И ну, в принципе это разумно. Ну То есть искать не просто, как я тупо сделаю больше, большим количеством действий, а как в своем регионе сегодня я могу с минимальным затратом энергии сделать максимальное количество денег. Никто не говорит, что это пассивный доход или деньги упадут. То есть пахать в любом случае. Конечно, конечно. Это очень, у нас очень непростая работа. Но это же огромная большая разница. Даже когда мы с ней экспериментировали на эту тему, в общем, пока не прошла третья сделка, мне никто не верил. До последнего это было постоянные нападки, ну такие, знаете как, это больше было бухтение, бурчание. Вот. Она замечательная, мы очень гордимся, ее отзыв есть на ютубе, вот зовут ее Людмила. Вот, но это было тяжело, Вот она, она меня прям... То есть в какой-то момент я поняла, что я сдаюсь. Она мне своей компетентностью, риэлторская, потому что у нее она огромная, она меня просто задавила в какой-то момент. Поэтому я ее помню, потому что она мне уже клала на лопатки, и я уже говорила, все, отпускайте! Хороший путь. Я сдаюсь.